Ну что, господа, это мой канал, здесь я буду делать все, что мне пожелается, что мне удосужится, что мне интересно, здесь будет любой контент, и это очень круто.